Вода, вода, ты не можешь. я не я не не я сделай так, что те изменить сеть Да я сделал мульт, ты заработал мульт что ты сделал друг, никто не видел тут Но свою слове Отом Разряжаясь но Мне нужно много кофе Будто Я такийский гульник Дорого это 2D, правда до сих пор я живу по городу на 2D Зачем отношения, смотрю натянок 2D Слышала не до шаря на гранде Много питую, что забыл как соло. Плохо рисую, как дизайнер не надо чертов, да, я хочу работать Вода я думал, не будешь, чтобы уснуть на полгода И реально был повод, но теперь батя дома 2 я не реален, 2D Вы меня ждали, 2D Живу в экране, нарисованный тарень. И все, конец походу. ходу